Всем привет, вы на канале UID, с вами Бакумин Кантон. Сегодня давайте попробуем разработать векторную 3D монету в программе Illustrator и попробуем ее где-то применить. Для начала открываем иллюстратор и нажимаем горячее сочетание клавиш Ctrl-N, чтобы создать новый документ. Формат выберем А4, цветовой режим CMVK, растровый эффект 300ppi и ориентация горизонтальная. Монтажная область 1. Нажимаем создать. Прежде чем начинать создавать нашу монету, нам нужен референс. Поэтому давайте зайдем в браузер и напишем векторная монета. Для себя я выбрал вот такой вот референс, для чего он нам нужен. С него мы сейчас возьмем цвета. И конечно же мы будем ориентироваться именно на эту форму. Давайте создадим при помощи эллипса фигуру, на которую мы наложим цвет. Значит эллипс создан, цвет у него белый. Нажимаем клавишу I на клавиатуре, пипетка, или выберите ее из списка слева и нажимаем на первый цвет. Далее выбираем инструмент перемещения или нажмите на клавиатуре горячую клавишу V. Зажмите Alt и продублируйте ее вниз. Далее снова пипетка и снова другой цвет Снова продублируем и еще раз берем цвет Так, ну и давайте на всякий случай возьмем четвертый оттенок Это вот с этого доллара Значит мы их взяли Они у нас теперь есть Наше следующее действие Мы начинаем создавать монетку пока что в 2D варианте Снова берем эллипс Создаем его Дублируем через зажатую клавишу Alt И нажимаем Shift X, чтобы преобразовать его в контур. Данный контур нам нужно утолщить. Замечательно. Итак, зачем это нам нужно? Обратите внимание вот на эту вот монету. Значит, у нее есть основание, на котором лежит выдавленный доллар. И вокруг у нас идет некая такая фаска, назовем ее. Некий контур выдавленный. Нам он тоже понадобится. Давайте мы поменяем у него цвет. Возьмем мы, значит... Так, еще бы помнить, что к чему относится. Так, давайте по-другому сделаем. Берем вот эту вот монетку, основание монетки, нажимаем пипетку и выбираем вот этот вот цвет. Теперь наложим контур, он похоже больше, но все поправимо. Заходим в обводку и меняем выравнивать по внешнему краю. Теперь все замечательно, можем попробовать чуть-чуть уменьшить. Прекрасно. Значит, теперь у нас есть контур есть внутренняя часть монетки. Но, похоже, цвет я выбрал не то. Давайте вот этот выберем. Замечательно. А для, для внешней линии мы сейчас выберем золотой. Но для начала мы заходим в объект, контур, преобразовать обводку в кривые. Вот теперь это фигура. То есть, это не абрис. А, как видите, он перекочевал в заливку. И теперь мы свободно можем выбрать цвет. Значит, уже есть сходство Давайте теперь нарисуем доллар. Для этого выбираем инструмент текст или клавишу T на клавиатуре нажимаем. Жмем по свободному пространству и выбираем знак доллара. Он находится под цифрой 4. Пока что он очень тонкий и не совсем похож. Давайте мы выберем другой шрифт. Напишем здесь допустим готом. Вот такой доллар нас устроит. Так, давайте выберем ему цвет. Наша монетка готова, то есть у нас есть доллар внутри, есть обводка и есть внутри свет. Нам надо преобразовать это все в объем, но для начала я еще немножко увеличу доллар. Теперь выберем доллар и заднюю часть, и нам надо все это отцентровать дело. Открываем сверху в панели вот это вот TED-значок вот и выбираем выравнивать по ключевому объекту. Переделаем. Горизонтальное и вертикальное выравнивание То же самое, теперь выбираем сначала задний фон Потом контур и выравниваем по горизонтали и по вертикали Все, теперь все отцентровано, все ровненько стоит здесь Теперь нам важно, что сделать Нам нужно взять наш доллар, нажать Ctrl-Shift-O И преобразовать его в кривые Как видите, теперь это не текст, теперь это просто фигура Мы выполнили подготовительный этап Создали 2D монетку. Давайте теперь преобразуем ее в 3D. Выделяем все объекты разом. Заходим в эффекты. Объемное изображение. Вытягивание и скос. Нам надо это все повернуть. Поэтому мы хватаемся за край. Чтобы все линии стали зелеными. И если вы схватитесь за голубую часть. То он будет вот так вот вращаться. Нам этого не надо. Поэтому мы заходим снова в Объемное изображение, вытягивание и скос и хватаемся за зеленую полоску и ровненько поворачиваем его. Теперь нам надо уменьшить длину экструзии до 10 наверное где-то. Этого будет достаточно, сейчас мы ориентируемся по контуру, то есть чтобы контуру не был слишком толстый. Нажимаем ОК, теперь нам надо выбрать фон, чтобы его сделать толще. Мы выбираем фон, заходим в оформление. Если у вас его нет, зайдите в окно и выберите здесь оформление. В оформлении мы находим вытягивание из скос, заходим и снова уже отдельно настраиваем только фон. Длину экструзии фона сделаем, давайте пробуем 40, 60. 60 достаточно нажимаем ОК и теперь нам надо просто ее сместить чтобы она ровненько встала итак вот наша получилась 3d монетка но это еще не все теперь нам надо поработать с цветами то есть она должна выглядеть красивенько как на примере как на референсе поэтому мы выделяем все детали заходим в объект и нажимаем разобрать оформление теперь это все Разобрано, теперь это все находится именно в таком виде, в 3D. Нам надо поменять цвета у каждой из деталей. Допустим, вот у этой части, у внутренней части, у доллара и у контура. Поэтому давайте начнем с фона, нажимаем на него. Сейчас мы, значит, его полностью перетаскиваем вместе, нам надо его разделить. Выбираем наш фон, нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем Разгруппировать Еще раз, правая кнопка мыши И разгруппировать Теперь он разделился на отдельные части Выделяем объемную часть верхнюю Обе верхние части Выбираем пипетку И нажимаем на наш оттенок Который нам нужен Нам нужен вот этот оттенок, если не ошибаюсь Так, это точно он Давайте проверим Да, это он, все верно мы выбираем внутреннюю часть фона и меняем также у нее оттенок. Далее, поработаем с контуром, выделяем его верхнюю часть. Ага, мы его не разобрали еще, поэтому правой кнопкой мыши разгруппировать. Еще раз правой кнопкой мыши разгруппировать. И вот теперь выделяем только верхнюю часть. Также нажимаем I и нажимаем на наш уже покрашенный фон. Теперь выделяем переднюю часть нашего контура и меняем ее цвет на золотой. Снова выбираем инструмент перемещения через клавишу V на клавиатуре и нажимаем на внутреннюю часть нашего контура, меняя ее цвет на самый темный, то есть на темно-оранжевый. Почти с монеткой закончили. Теперь нужно поработать с долларом и поменять его цвета. Берем наш доллар, правой кнопкой мыши «Разгруппировать». Еще раз выделяем правой кнопкой мыши «Разгруппировать». Теперь все его части снова стали отдельными. Это замечательно. Давайте их теперь покрасим. Выделяем переднюю часть долларом, нажимаем клавишу I на клавиатуре, чтобы вызвать пипетку, и красим в самый светлый цвет. Теперь выделяем все боковые части с зажатым шифтом и красим в самый темный цвет. Вот готова наша монетка. Давайте сделаем, как на примере в начале видео, мы сделаем ей такие звездочки, которые будут вокруг нее летать или находиться просто. Для этого мы берем фигуру звезда, создаем ее. Так, давайте это уже уберем, это нам не понадобится. Так, чтобы было лучше видно, давайте создадим фигуру на фон. То есть обычный прямоугольник создаем на фон. И нажимаем горячее сочетание клавиш, Ctrl-Shift, фигурная скобочка влево, чтобы переместить ее на задний фон. Покрасим ее в темный цвет. И нажмем Ctrl-2, чтобы заблокировать. Раз, два, три. Мы создали звездочку и давайте применим к ней эффект размытия. Заходим в эффекты. Размытие, размытие по гауссу. Выставляем радиус примерно 14 пикселей и нажимаем ОК. Теперь давайте продублируем ее несколько раз. Зажмем Alt и перетянем ее в любую из сторон. Некоторые из них давайте мы уменьшим. Итак, наша монетка готова, наши звездочки размытые готовы. Давайте теперь это все применим где-нибудь. А применять мы это все будем в Powerpoint. Мы это заанимируем и сделаем слайд. Чтобы это сделать, нам нужно сохранить отдельно монетку и отдельно звездочки. Для этого выделяем монетку. Нажимаем файл, новый. И нажимаем создать. Вставляем сюда монетку. Выбираем инструмент монтажной области и уменьшаем по форме монетки. Теперь нажимаем файл сохранить Нет, экспортировать. Экспортировать как? И выбираем какую-либо папку. У меня она называется для презентации. Нажимаем использовать монтажные области. И называем нашу звездочку, нашу монетку. Так и называем ее монетка. Нажимаем экспорт. Здесь ставим разрешение среднее 150 без фона. Точнее он прозрачный. И нажимаем окей. Теперь нам надо взять наши звездочки и также сохранить, поэтому также Ctrl-C переносим в новый документ, уменьшаем монтажную область под нашу звездочку и сохраняем. Итак, наши звездочки готовы, наша монетка готова. И в папочке мы нажимаем правой кнопкой мыши «Создать PowerPoint». Нажимаем Enter и заходим в презентацию. Нажимаем на первый слайд, удаляем здесь заголовок и подзаголовок, кнопочкой «Delete». Теперь нажмем правой кнопкой мыши по нашей монтажной области, формат фона, сплошная заливка и цвет меняем на, тем, на темный. Можем закрыть формат фона и переносим сюда все, что мы создали. Монетку и три звездочки. Нам надо еще добавить сюда тень, анимировать ее, анимировать монетку и анимировать наши звездочки. Давайте начнем с монетки. Выделяем ее, переходим в анимацию, раскрываем все виды анимации и выбираем линии. Анимация сработала, но нам надо ее укоротить. Для этого выделяем красную точку, зажимаем, зажимаем Shift и тянем вверх. Откроем область анимации. Нам это нужно для того, чтобы ее зациклить, потому что сейчас она делает одно движение вниз и одно движение вверх. А нам надо, чтобы она двигалась до окончания слайда. Поэтому область анимации, правой кнопкой мыши, параметры эффектов. Здесь ставим автовоспроизведение. Во времени выставляем с предыдущим то есть э, с предыдущей анимации, потому что у нас здесь их будет около 4-5. И они все должны работать вместе. Продолжительность 2 секунды. Повторение до окончания слайда. Нажимаем ОК. Теперь справа можем наблюдать шкалу нашей анимации. Движение монетки есть. Замечательно. Теперь давайте добавим тень нашей монетки, которая будет уменьшаться и увеличиваться. Заходим главное, нет, извиняюсь, вставка, фигуры, эллипс. Создаем наш эллипс. Разместим его чуть ниже. Цвет выбираем черный. Правой кнопкой мыши. Формат фигуры. Заходим во вторую вкладочку эффектов. Заглаживание. И размер ставим примерно... 7, да, наверное, где-то 7-8 пунктов. Закрываем. К тени также надо применить анимацию. Поэтому заходим. Анимация. Раскрываем. И здесь выбираем изменение размера. Правой кнопкой мыши в области анимации. Параметры эффектов. Здесь автовоспроизведение. Во времени выставляем с предыдущим. Повторение до окончания слайда. Давайте посмотрим, что у нас получилось на данном этапе. Нажимаем сверху на кнопочку «Начать сначала» или «F5» на клавиатуре. В принципе, они работают вместе, и это замечательно. Так, нажимаем Escape. Теперь давайте заанимируем наши звездочки, но для начала мы их разместим. Выбираем первую звездочку. Значит, все анимации, линии. Выбираем линеарную анимацию, но красную точку с зажатым шифтом мы перемещаем наверх. Она будет двигаться наоборот вверх, а не вниз. Параметры эффектов. Автовоспроизведение, время, повторение до окончания слайда. Здесь с предыдущим. Но вот продолжительность давайте выставим 3 секунды, чтобы не так быстро она двигалась. И нажимаем ОК. OK. С двумя последующими звездочками повторяем то же самое. Вот такой вот слайд в PowerPoint у нас получился. Вы сможете этим самым удивить коллег или друзей. Попробуйте создать теперь это сами. Надеюсь, данный видеоурок вам понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии, если что-то было непонятно. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.